Мороз и солнце, день чудесный, искристый, яркий и веселый. Причина есть тому, конечно. Сегодня день рождения Оли. Кто, говорят, рожден зимою, стелен характером и волей. Тверд и решителен, не скрою, все это есть у нашей Оли но хочется сказать про душу, которая, как на ладони, вы не найдете друга лучше и предание нашей Оле. Желаем счастья и удачи, неутомимого стремления, любви восторженно-горячей и поздравляем с днем рождения!